День открытых дверей в клубе «Золотая осень» – это очередное мероприятие, организованное для пенсионеров совхоза имени Ленина. В этот раз оно было приурочено к Международному женскому дню. Началось оно в 10 часов утра с приветственного слова директора ЗАО совхоза имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Наталья Павловна не просто так назначила день открытых дверей на предпраздничный день, 8 марта, И поэтому... От лица коллектива, и Ленина, от всех наших мужчин. Ну и от всего коллектива хочу поздравить вас с праздником. Уверен, что, конечно, в празднике вы получите поздравления от своих близких, родных, от э, внуков, детей. Но вы первые. Огромное вам спасибо от коллектива, что вы есть. Хочу вас поздравить. Тут вот девчонки приготовили э, подарки, цветы. Мы сегодня пришли с профсоюзным комитетом, с начальникам у нас есть начальник отдела кадров зам директор кадров, поздравить наших пенсионеров наших ветеранов людей которые действительно своим трудом сделали так что мы теперь можем гордиться совхозом миллиона потому что если бы не их усилия не то что они сделали для совхоза ничего бы не было и у нас поэтому конечно мы им будем отдавать свой долг долго и я надеюсь что ну, я сегодня коллективу пожелал здоровья, чтобы их здоровья хватало на все, в том числе и на посещение вот этого прекрасного клуба «Золотая ось и на поездки, которые мы будем организовывать, на различные мероприятия, на вот эти посиделки. Подхватили добрые пожелания Павла Николаевича артисты художественной самодеятельности. Перед собравшимися выступил хор с русскими народными песнями. Особенно веселая песня про трактористку завела нашу публику, и наши женщины принялись петь ее вместе с артистами. Наталья Павловна Зенина, руководитель клуба «Золотая осень», напомнила, что продолжается работа по созданию музея совхоза. Она высказала уверенность в том, что данный музей должен находиться в стенах клуба. История совхоза должна находиться здесь. Клуб создавал совхоз, и это история совхоза, но никак не в Катинске После выступления для пожилых были организованы мастер-классы. А уже ближе к вечеру состоялось чайное застолье со вкусными пирогами. Каждому вручили цветы и небольшие подарки. Все остались очень довольны. Отлично, не не. Матыш, Матыш, да. не сказал, наших не счастье, но зачем их делить на части, если все они, сколько их есть, помещаются в слове счастье. Счастья нам, девушки! С вами был ТВ Совхоз. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и распространяйте это видео в социальных сетях. До новых встреч!